Это сериал, в котором убрали все лишнее Круто. и оставили только юмор. Хотите слона покажем? Уши, а сейчас будет холодно. И любовь. Я это ты из будущего, слушай меня внимательно. Не дай этому козлу подсесть к тебе, не уезжай с ним из клуба. Он, долбанная машина времени, опять опоздала. Короче, новый сезон 8 августа, 8 вечера на ТНТ.